Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Серга. И я с друзьями решил записать новый режим в CSGO, запретная зона. Последний раз в CSGO я играл лет 8 назад. Это было 1.6. Увидите, какой рак просто жесткий. Но не помешало нам взять топ-1. Приятного просмотра. У меня тут челы. У меня тоже. А как открыть ящики? ящик нашел. Бить его. Бить его, да. Охереть. Это нужно под определенным углом бить пацаны Охеренно эти глоксы Опа, нашел глок Кто говорит? Это чел был f Я нашел, Серега, я бегу к тебе Да? Yeah? Yeah. Давай я с пушечкой да, нет, Это я... хорошо, мне тоже нужна у пушечка F7. У меня F7 Брат, О, ты... ты нашел а кого попал? А я мне по голове попал? А а где Ебощик, он трал, он? Там же. двое на с справа. А я а вижу а там это. куда с кулечками бежишь? Я не квадрокоптер, он вижу. А сейчас, если он мне не пропишет? Блядь, а! У него еще патроны закончатся, погоди. А у меня тоже закончатся. Блядь, а? Все, мне тренда, короче. Я херачу их. Давай. Почему флешка называется Ай А что так знаю. больно? Так, а, потом... чё, а почему они меня догоняют? <свят> Не знаю. Парни, живите. <свят> Леха, я бегу к тебе. Леха, ты сам-то где? Лха, я бегу к тебе, спи <свят> меня! <метро> С <свят> одним хп. Отбегает бомбы на Тут бомба пиликает. О, я промазал Чеши! Тут бомба, сочиняя! О, парни ему походу О, да, я упал прям на этот. На а, а меня уносят, в смысле, блядь, на... Ты, е? так ты управляй. я с тобой. Так нет, я вперед, а меня назад. А. Ну, так и ветер вся херня, <свят> тоже. <свят> ветер, блядь. О, Родинамика. я ствол нашел. Сука. Хорошо. Все, хотел мой ствол забрать? Опа. Лодка, но, но, а, а, броньку. Хорош. Ящик. А, ну понял. То есть ящик будет набить под определенным углом. Блядь. Ну не совсем. Можешь присесть. Эй, тут бронь. Я сижу, блядь. Лха, тут броник. Эрик, ползи сюда тут броник. Так это не ящик, это патроны. Я, пожалуй, возьму их себе. Я заберу их себе, спасибо, Лх. Где броник? Так его уже нету. Я Эрику отдал. Так, я вижу чела. 550. Блять, у меня упал, Снизу справа где-то вроде справа справа справа меня... справа справа справа справа справа вот тут снизу С... Бей да. его носи Фу... а, один... а, патроны патроны патроны а зона служается не хорошо да умри б... Фу... У патронов ща я знаю подсоберу тут лута немножко а -а -а! Подожди его. Где на... А вы что, Бля! вдохли оба, что ли? Да. Он делать нет? Стрончиков там возьми, Блять! Где я? Где я? Ну, третье место, тоже хорошо. Нормально. Спасибо. Спасибо. От души. Его больше не берем, короче. Я понял. А что ты увер? А что ты увер? Я ч ты. Все, okay. его больше не берем. Никогда. А Серега его. <свистит> Доигрался. <свистит> угу. пойду, я нашел усилен. <свистит> я дробаш нашел. Я вижу турельку. И она мне не нравится. А еще я нашел <свистит> ящик. Ебать, я ключ кину, вот как. Ебать, так еще есть ствол. Это хорошо. Ну блин, я не люблю дробаш, но он мне пригодится Кому-то прилетел, наверное, дробь. Я нашел чемодан, Телех Вот тут внизу oh, Тут там есть что-то вкусное, могу тебе дробаш отдать Это полный А в темпе 9 кто-то с... Да А, зона, блять Куда мой дигл пролетит? Хуй знает, но ну беги к хуйам Нас накрыло Парни сверху на крыше, на крыше. Да, да, да, да. Где мой Дигл? Дай мне Дигл. Пистолет. Где Чел? У меня 7... 7 патронов. Какие долберецы? Где мой Дигл? Дигл, мой, отдай Там Чел на мосту. Ходьма. Вот на... с прыжками меня упал. Патрончики, патрончики, патрончики. Прям почувствовал себя человеком. Ой, я, я топой могу кидать. Угу. Я Так же, же говорил, он ключом кидался, там, что-то там бросался. Он не слушает меня, не дай, Я бы тебя тоже на самом деле не слушал. Ты убиваешь просто так. Оп, тут трое. Двое. Где ты, блядь? Вот. блядь? Сука, они разбежались нахуй. секунды. ебаные. у меня тоже пиздец мало а, найс, я даже не понял с кем вы х**ляритесь, меня и так, красава кто-то его вольнул там еще двое надо. у меня патронов нет, у меня семь патронов все Блять, меня слепоух кинул, Здесь мне нет патронов. Там еще один где-то рядом. Был. Вызываем боеприпасы. Мне нужна какая-нибудь пушка, блять. Дробаш говно. О! Вот это подойдет. Хорошо. Я последнего убью сю. Окей. Где он он? В соседней зоне. Что там заказался? Патрончиков? Дай да мне парочку. Есть. Дерну чуть-чуть. Так, он вон там. Вот где он? Ты видишь, где враги? Блядь? Так, на зона желтенькая типа, на одной мы, на другой этот хрен. А, вот он впереди. Где? Я никого не вижу. Ты его убил? Красава! Просто от души. Я этого лоха вышел. Ну вот и все, я же сказал. Возьмем и можем заканчивать. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась моя нарезочка. Всем удачи всем пока.